Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, на самом деле, я напомню, что, конечно, все знают, что я не являюсь представителем компании «Биокат». Но я, наверное, представлю эту информацию с точки зрения специалиста, занимающегося, да, в том числе и использованием данных препаратов данной компании. В принципе, действительно, мы наверное, с гордостью можем говорить, что российская компания – это компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до генной инженерии, до клинических исследований и до уже маркетинговой поддержки. Поддержки. большое количество сотрудников лабораторий, участвующих в создании препаратов. Портфель компании уже реальных лекарственных препаратов уже составляет более 60 продуктов, и более 40 находятся в различных стадиях разработки. Международные офисы, поэтому действительно это всегда приятно, когда наши компания выходит на международный уровень. И в Китае, и в Латинской Америке мы видим есть офисы, есть большое количество стран экспортеров э, фармакологической продукции э, компании. Поэтому, конечно же, здесь э, позитивные моменты, которые э, ну, являются таким э, вектором да, развития, наверное, различной фармацевтической про промышленности. И э, имеются три основные платформы, э, в которых работает э, компания. Это синтез-разработка э, синтез моноклональных антител, их изучение, э, изучение, э, начиная с э, буквально самых ранних этапов поиска малых молекул, и, конечно же, э, такое тонкое э, Дело, да, как генная, инжен... генная терапия, генная инженерия, которая уже использует буквально такие универсальные платформы для создания продуктов генной терапии на основе рекомбинантных аданосированных вирусов. Причем на самом деле ну, вот мне как ну, представителю нашей страны приятно, что действительно полные циклы в каждом этом направлении компания реализует. И препараты, которые известны нам как онкологам, прежде всего, это и биоаналоги, которые, в принципе, изначально были разработаны фирмами, другими фирмами-производителями, это и Бевоцузумаб, и Литоксимаб, и Терсузумаб. Мы, конечно же, активно также использовали данные препараты, и мы видим какой большой уже клинический опыт применения этих препаратов в Российской Федерации, уже исчисляемые там, сотнями тысяч пациентов, поэтому, конечно же, это подтверждает и эффективность, и безопасность этих агентов и э, существует портфель э, препаратов которые полностью разработаны компанией и, для нас конечно как для онкологов очень важен препарат проглалимап о котором мы э, уже неоднократно э, и говорили и будем говорить в этом э, сообщении проглалимап или фортек это полностью оригинальный э, pd1 ингибитор причем ингибитор класса иммуноглубленов g1 это также отличает э, его от э, ряда других э, представителей это э, группы э, э, которые являются производителями производимыми другими компаниями, с принципиальной особенностью, так называемой лавла-мутации, которая значительно потенцирует, усиливает, пролонгирует действие этого препарата за счет подавления антителозависимого фагоцитоза. И также опыт использования этого препарата уже довольно большой, это более тысячи пациентов. Мы знаем, что не так давно закончились только клинические исследования в отношении меланомы, предмет нашего да, изучения, и в отношении ряда других солидных опухолей, исследований продолжаются. И, конечно, препарат «Экстимия», я думаю, что да, все с удовольствием работают этим препаратом, но в плане меланомы, конечно, может быть, в меньшей степени имеет значение. Вот то, что сейчас, какие препараты ингибиторы иммуноточек контроля имеются в клинической разработке, это уже известный нам в отношении меланомы препарат «Параголемаб», который сейчас продолжает изучение в рамках уже исследований третьей фазы в отношении рака легкого и в отношении рака шейки матки. Очень интересная комбинация, конечно же, анти и антистиле-4, то есть, наверное, мечта да, любого доктора, чтобы в, одной, в одном флаконе, в одной пилюле было сразу несколько препаратов. Вот здесь как раз-таки совмещены два агента, которые изучаются сейчас в отношении диссеминированной меланомы. И то, что тоже очень интересно, и нам, я думаю, что клиницистам будет очень важно, биоаналог пембролизумаба, который изучается при различных соорудованных опухолях. не препарат мы понимаем, что уже изучен и зарегистрирован для очень большого количества солидных опухолей и, в принципе, все эти показания они будут сразу же экстраполированы на биоаналог, который мы, в принципе, скоро, в ближайшем времени получим. Поэтому, конечно же, вот наша возможность доступа к пембрализумабу уже отечественного производства, она таким образом значительно расширяется. Ну и если мы говорим о про то это, повторюсь, это молекулярное антитело, человеческое антитело направленная на PD-1 на основе иммуноглобулинов G1, не G4, как для других агентов. Поэтому его ну, преимущество — это большее, подвижность молекулы, большая афинность к рецептору pd 1 большая устойчивость к температурным отклонениям. И вот ключевое различие наличия вот этой лаломутации стоит в том, что подавляется стелопоследованный пагоцитоз. Таким образом, пул активированных т он, в принципе, более длительно может реализовывать свои функции. Здесь ну, такое больше информативное, да, не, разумеется, это не сравнение, а просто характеристики ряда известных уже нам агентов, относящихся к группе ингибиторов PD-1, 1 PD ну, в принципе, гуманизированное или человеческое антитело, молекулярные массы, ну, сопоставимые, конечно же, и вот эта вот мутация, которая характерна именно для полуголемаба. Конечно же, все молекулы они имеют определенные различия, тоже нам как клинцистам наверное, это просто из области таких общих знаний, ну и, разумеется, каждый ингибитор, он имеет свою область связывания с рецептором. Что характерно для пологолимаба, это все-таки такая более ну, такая значимая способность, она, в принципе, такие, наверное, прямые сравнения не тоже допустимы, поскольку они проводились, это вот здесь методом проточной цитометрии оценивалась как раз-таки способность связывать, насыщать рецепторы цитотоксических клеток. И мы видим, что по сравнению с рядом аналогов, для пологолимаба характер большая вот активность именно как раз таки в таком механизме как бы механизм действия он реализуется так более глубоко более убедительно и если мы говорим о том при по каких показаниях зарегистрированы эти агенты то в принципе для про пока это неоперабельная и медицинская меланома ну, агенты которые нам известны они конечно у них несколько более широкий спектр ну конечно же мы ожидаем что возможности проемаба они также будут Использоваться, ну, в том числе и решением доброчеребных комиссий наших э, таких вот решений индивидуальных по пациенту, э, также в более широких этапах, в более различных этапах и одевантной терапии, и, одевантной, и так далее. Вот. Ну и если мы э, также можем э, уже сейчас э, говорить о таких долгосрочных уже результатах исследования э, прогламаба, он э, позднее, конечно же, изучался в клинических исследованиях э, в России, например, э, то э, ну, сопоставимые совершенно результаты эффективности и объективных ответов, и э, двухлетней выживаемости без прогрессирования, двухлетней общей выживаемости, мы видим, для всех агентов, э, известных нам, э, превышает э, достигает 60%, и уже э, данные такой трехлетней общей выживаемости тоже э, абсолютно сопоставимые результаты. Поэтому на самом деле препарат, который по большинству своих показателей он точно не уступает, в чем-то может быть даже, ну, по крайней мере, является таким достойным представителем этого класса препаратов. Конечно же, очень важный вопрос – это безопасность терапии, и также центры, имеющие опыт работы, и уже в рутинной практике использующие проглебамп препарат. Исследователи знают, что препарат достаточно хорошо переносим, токсичность его... В принципе, она ожидаема, она не имеет каких-то особенностей, и в целом она не самая высокая. То есть в четвертой степени это не больше 13%. Очень много очень, в спектре представлены именно эндокринопатия, которая, как мы знаем, она практически никогда не представляет угрозу для пациента. Она требует, конечно, справительной заместительной терапии, но не является таким основанием для прекращения терапии. И, как мы видим, для тоже практически все пациенты они не прекращают лечение, из-за развития токсичности. Поэтому, в принципе, вне зависимости от наличия иммундации Бираф, вне зависимости от наличия поражения головного мозга, мы можем использовать данный препарат, и более того, развитие, некоторые корреляции при частоте эндокринных осложнений иммунопоследованных и эффективности препарата. Конечно, наш опыт, он в копилку, скажем так, клинического изучения препарата, наш центр также принимал участие в нем. У нас пациентов в клиническом исследовании было 12, и причем пациенты, ну треть пациентов получала более одной линии предшествующей терапии, то есть, в принципе, предлеченные пациенты и довольно большое распространение диссеминированного процесса, то есть более половины пациентов имели ну, более трех зон мистического поражения. И мы видим, что общая частота ответов достигала 25%, у каждого четвертого пациента это неплохой показатель, контроль над заболеванием довольно высокий, да, более 80%. И общая длительность терапии, она также превышает 9 месяцев, что, опять же, говорит, в принципе, о эффекте и о умеренной токсичности. Здесь вот наш опыт как раз, больного у виальной меланомы мы тоже знаем что только что мы прослушали доклад уважаемого виталина о том что здесь, ну, упорная очень опухоль резистентная опухоль но такое длительная стабилизация на протяжении практически полутора-двух лет у этого пациента после применения полгалимова было отмечено. Вот те исследования, о которых я уже говорила, которые сейчас продолжаются, причем исследования действительно международные исследования, принимают участие и Россия, и страны ЕС, и Китай, и в отношении немоклеточного рака легкого, в отношении рака шейки матки, исследования Домажор, исследования Фортека. В принципе, дизайн нам привычен, дизайн аналогичен таким же исследованиям других препаратов данной группы, поэтому не будем останавливаться. Ну, конечно же, скажем так, надежда на то, что использование проголемаба вместе с химиотерапией, при этих солидных опухолях также приведет к повышению эффективности лечения. И вот этот препарат, о котором я тоже говорила, BCD-217, комбинированный препарат, антипедия-1, пологолимаб и антистеле 4 нурулимаб. В исследовании Абертон, мы знаем, что эта комбинация изучается, и мы даже принимаем участие в этом исследовании. Ну, принципы, дизайн тоже принципы, он понятен. Или монотерапия проголимабом, или комбинация двух агентов в дальнейшем с переходом на, комбинацию, на монотерапию с в качестве уже такой продолженной терапии. Ну, конечно, все эти результаты исследований интересны и ожидаются. И, разумеется, всегда мы знаем, что клинические исследования это один вариант. Да, если мы говорим о рутинной практике, то часто эти результаты, хорошо, если они не уступают клиническим исследованиям, бывает так, что в реальной практике и эффективность терапии, и безопасность она несколько иная. И, конечно же, в реальной клинической практике у нас пациенты не такие отобранные, они имеют все-таки патологию патологии, и, в том числе эндокринной патии, и аутоиммунные заболевания. И вот те исследования фора, в котором принимали участие из российских центров уже рутинного применения препарата полуголемаб уже у обычных, да, скажем так, пациентов не проходящие такие жесткие критерии отбора, в отношении диссимирования меланомы. И, как мы видим, и пациенты клинического исследования, и пациенты нашей обычной э, рутинной практики, они э, обеспечиваются применением препарата э, тем же самым э, объективным ответом высоким и э, тем же самым контролем над заболеванием. Поэтому, в принципе, это, разумеется, позитивно, и мы можем экстраполировать данные клинического исследования уже на нашу рутинную практику тоже мы то вчера уже мы очень активно говорили о лечении ранних стадий меланомы и вот здесь как раз таки наш опыт неодевантной терапии меланомы препаратом прогаллимаб, разумеется это вне каких-либо рекомендаций и показаний, поэтому это было инициативное исследование, которое было одобрено этическим комитетом нашего учреждения и, в принципе, дизайн понятен: это меланома, больные меланомы третьей стадии получали 4 введения прогаллимаба, в дальнейшем подвергались оперативному вмешательству, оценка лечебного батоморфоза и ну, как правило, продолжали иммунотерапию. Это, по нашим данным, у нас, в принципе, 14 пациентов принимали участие в данном исследовании. Мы видим и полные регрессы, практически полные патоморфологические регрессы достигались. И хотя мы тоже так ожидали, не ожидали, но надеялись, но были приятно все равно удивлены когда все-таки мы увидели, да, что так это все и происходит в обычной практике. И в частности, в качестве примера, здесь как раз-таки пациент, который подвергся хирургическому удалению одного из очагов после неодиумфонии, терапии прологгоимабам с картиной полного панофологического ответа. Поэтому в принципе конечно же опыт такой работы с этим препаратом он достаточно приличный и в нашем центре. В нашей команде мы позитивно относимся к данному препарату к его особенностям и его эффективности, его ну, весьма и весьма умеренной приемлемой токсичности. и конечно же мы всегда с оптимизмом смотрим на такие появления высококачественных препаратов лекарственных наших отечественных компаний.